Всем привет, я здесь, с вами на связи Олег Факеев. Итак, как почистить хурму? А как ее почистить? А ее никак не почистить, потому что ее в принципе не чистят. Хотя может быть такое, что шкурка будет вяжущая, не очень приятная. Что я делаю с хрумой? Там, где находится плодоножка, как правило, менее зрелая часть и более вяжущая. Поэтому наша задача коротким ножом просто аккуратненько вырезать Серцевину. оба она. Вот мы видим, она вся жесткая, даже темная. Так, а дальше у хурмы есть четыре направляющих такие вот. Она разделена уже буквально на 4 части. Меридианами. Раз меридиан, и вот два меридиана. Поэтому все, что вам нужно, нужно аккуратненько разрезать. Раз. Порезать два. Опс! Все готово! Наслаждайтесь!